Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня у меня на обзоре кулер Гелет Сирока. Если кто-то не знает, то Сирока это сухой знойный ветер, но ну, а компанию Гелит вы наверняка знаете по ее знаменитой и достаточно качественной термопасти. Ну что ж, сегодня посмотрим на способности их кулеров. Итак, кулер поставляется вот в такой вот коробочке, внутри все стандартно, бинты, крепление, тюбик с пастой, но есть и кое-что интересное А именно вот такой вот контроллер для ручного управления подсветкой вентилятора Нет, конечно, можно ее подключить и к материнской плате и управлять через приложение, но тут кому как удобно но больше всего меня порадовали два других аксессуара, а именно вот такая вот незамысловатая отверточка для крепления аля ля Noctua, и вот такой вот бэкплейт а-ля называется на идее 10 отличий. Надо дать должное, ребята знают у кого учиться. Что касается самого кулера, то он имеет вот такой вот достаточно массивный радиатор. Радиатор имеет 6 тепловых трубок, соединяющихся у идеально ровного никелированного основания. Причем трубки достаточно хорошо разнесены по площади радиатора и они не просто спрессованы, а впаяны в пластины радиатора. Припой тут отчетливо видно, так что это действительно круто. К слову, стоит отметить, что кулер имеет асинхронный дизайн, то есть трубки несколько смещены к задней его части, за счет чего он не будет мешать установке модуля оперативной памяти. За это тоже поставлю плюсик. Сверху на радиатор устанавливается вот такой вот фирменный 120 мм вентилятор со скоростями до 1800 оборотов в минуту. Вентилятор сиропка имеет RGB подсветку, резиновые накладки на краях для гашения вибрации и особую форму лопастей вентилятора. Также отмечу, что в комплекте есть дополнительные скобы для крепления еще одного вентилятора но уже сзади кулера. Ну да ладно, о внешнем виде вроде бы поговорили, теперь что касается установки. Тут могу сказать, что особых проблем каких-то не возникло. Ставим бэкплейт, надеваем бочонки, ставим направляющие и прикручиваем их с помощью гаек-барашков. Процесс очень напоминает установку других крупных кулеров, но поскольку кулер однобашенный с огромными размерами самого радиатора, то в центре конечно же присутствует прорезь для закручивания одного из винтов крепления. Тоже стандартный вариант и тут действительно может вам пригодиться комплектная отвертка. Как я уже сказал, установки оперативной памяти кулер никак не мешает, а итоговая его высота не превышает заявленные 160 мм. То есть можно сказать, что он влезет в большинство корпусов, представленных на современном рынке, что немаловажно. Что касается тестов, то сравнивал я его с эталонным Noctua D15 на процессоре 9900K, Процессор был не в разгоне, работал на 4700 МГц, что соответствует турбобусту по всем ядрам. Напряжение я установил руками примерно 1,25 вольта. Что касается термопасты, то использовалась стандартная для всех моих тестов Arctic mx 4 У noktua я оставил один вентилятор, так что по факту это был не D15, а D15s. У обоих кулеров вентиляторы работали на максимальных скоростях. И вот что показали, собственно, замеры После 20-25 минут в стресс-тесте Аида у Ноктуа было 84 градуса против 91 у Сирока. Что ж, результат вполне себе неплохой. Особенно учитывая, что D15S стоит где-то в полтора-два раза дороже. Хотя мне кажется, что лучше было бы сравнивать Сирока, наверное, с Мугиным пятым. Вот где действительно битва похожа у вас похожим. Почти одинаковая компоновка и почти одинаковая цена, правда к сожалению, мугина 5 у меня на руках не оказалось что до уровня шума, то на максимальной скорости вентиляторов у сирока это было порядка 36,5 децибела бесшумным, то есть не превышающим уровень неслышимости, то есть уровень в 32 децибела, он становится где-то на 1100 оборотах в минуту, вполне нормальный результат для 120 миллиметрового вентилятора ну а теперь пришло время подвести некоторые итоги по нему и высказать мое личное мнение Итак, из плюсов я отмечу во-первых небольшую высоту кулера то есть 160 миллиметров это меньше чем большинство кулеров того же сегмента представленных на рынке также хорошую комплектацию то есть есть в принципе все что необходимо отвертка термопаста также мощной регулятор подсветки в общем все в принципе очень даже достойно Припой вместе соединения трубок и радиатора меня тоже порадовал, не часто такое встретишь, особенно на бюджетных китайских моделях, зачастую мы имеем просто спрессовку. Также отмечу достаточно высокую эффективность для его сегмента, то есть это примерно уровень термалрайт матча или того же Dark Rock 4. Также в плюсы я отнес отсутствие проблем с оперативной памятью, то есть кулер не перекрывает ни один из слотов, для однобашенника это очень хороший результат и синхрон дизайн действительно играет свою роль и также наличие RGB подсветки может кому-то быть полезным хотя я знаю что многие относятся к ней негативно из минусов первый минус наверное цена ибо стоит он сейчас у нас в россии порядка четырех с половиной тысяч рублей при этом рекомендованная цена его примерно 40 евро или где-то три с половиной тысячи даже по нынешним высоким курсам. Второй минус это наличие, его сейчас очень трудно найти в России, ну и наверное шум на максимальных оборотах, хотя кому понадобится гонять его на 1800 оборотов, остается загадкой, наверное только человеку, который не умеет регулировать его скорости. Зачем вообще ставить такие вентиляторы, мне лично не очень понятно, то есть в принципе для 120 мм можно ограничиваться 1200-1300 оборотами в минуту, этого более чем достаточно. Ну и также наверное отмечу в минусы то, что под разгон топовых процессоров, то есть допустим 9900K, 9700K, наверное данный кулер я бы вам не советовал, все-таки 6-7 градусов разницы, это конечно кажется немного, но вот во время разгона вам будет этого как раз таки не хватать, чтобы взять заветную частоту и при этом получить нормальные температуры, вот как-то так, в остальном придраться почти не к чему, все сделано хорошо, так что если вдруг увидите его по приемлемой цене, то для любого процессора без разгона можете смело его брать. А с вами, как всегда, был Билич. Всем спасибо за внимание. Жмите лайки, подписывайтесь на канал, жмите также колокольчик, чтобы быть в курсе выходящих видео. И удачи вам, друзья! Ну а для тех, кто досмотрел видео до конца, я устраиваю небольшой розыгрыш. Напишите в комментариях «Хочу Сирокка, и оставьте адрес для связи, e-mail или страницу ВК. Также вам нужно быть подписчиком канала и открыть видимость своих подписок. Как только видео наберет, скажем, 10 тысяч просмотров, мы разыграем Сирока и он отправится за мой счет в адрес победителя. Всем еще раз спасибо и до новых встреч.